добрый день уважаемые подписчики и не только подписчики моего канала сегодняшний ролик уже снимается в новой студии в которой сделан свежий ремонт очень долго ждал этого события начал уже ее обустраивать но еще не до конца вот сюда заказал на алиэкспрессе симпатичную на мой взгляд лампу с валанчиком здесь я думаю еще гирлянды повесить ну, и скоро найду здесь марафет до обещанных моих новых роликов по поводу обзора и теста бадминтонных ракеток среднего уровня работа ведется. Сами понимаете, это надо договориться еще со многими интернет-магазинами, чтобы они предоставили эти ракетки на обзор, также согласовать с теми, кто будет тестировать эти ракетки. И, соответственно, ролик, который я обещал по поводу того, что такое любительский турнир, уже в работе, и скоро вы его увидите. О чем, собственно, сегодняшнее видео? Начну с предыстории. Буквально недели две назад гулял на детской площадке с своим маленьким сыном и видел такую картину, что дети, ну, лет 12-13, может быть, играют в пионерпол, через такую конструкцию, наверняка вы ее видели, на которую отбивают ковры. То есть, иными словами, я стал обращать внимание на то, что в наших дворах, спальных районах, в которых мы живем, ну, по крайней мере, в моем городе, да, крайне не хватает спортивных объектов для детей, которым уже не интересны песочницы, не интересны горочки им хочется все же куда-то потратить свою энергию. Да? И они уже придумывают какие-то вот такие игры а, с теми конструкциями, которые ну, доступны. Также я вспоминаю эпизод, когда был на соревнованиях, которые мы совместно с Федерацией Барминтона Ивановской области организовывали в городе Иваново осенью 2019 года. И мне запомнился такой случай, один из участников, мальчик, наверное, лет десяти, интересуется у меня, сколько стоит ну, тонкая обмотка на ракетку, да? По виду было видно, что он ну, из небогатой, видимо, семьи, и когда я ему сказал, ну вот, обмотка стоит сто рублей, он так, ну, посмотрел, некоторые печали в глазах, да осознал, что эти 100 рублей для него это дорого. Вот. Как-то вот... я не скажу, что у меня появилось чувство жалости по этому мальчику, скорее всего появилось чувство понимания, э, как несправедлив наш мир, когда вот такой вот ребенок э, рвется, видно по нему, что он рвется в спорт, э, по его глазам видно, что он сейчас вот пришел сюда побеждать, да. И вот из-за такой мелочи, из за каких-то 100 рублей он, возможно, не выложится полноценно. Он там может руки в кровь там стереть, ну или мозоли какие-то оставить. Ну, это я, может быть, утрирую, конечно же. Вот. И, по сути, вот это давление финансовое, оно может убить в нем либо как-то придушить перспективного спортсмена. Ну и, конечно же, я не оставил это все как есть. Я подарил ему десяток недорогих обмоток на ракетку. Он был, естественно, скорее всего, немного шокирован. Да? То есть он не понимал, что вот так могут ему взять и подарить, чем он это заслужил некоторым был растерянности, но в итоге подарок он этот принял. Еще один случай, опять же, в моем городе. У нас есть городской парк, и там размечено три бадминтонных корта, и летом многие бадминтонисты-любители нашего города предпочитают по вечерам играть в парке, а не в душных залах. Так вот, многие, кто пришел в любительский бадминтон, они, они, часть из них пришла как раз из, так сказать, городского парка, да, то есть, когда люди проходят мимо, видят, что такое бадминтон и, соответственно, хотят попробовать, и потом часть из них остается уже в либийском бадминтоне, да, вот и вот такой случай был один молодой человек, ну, тинейджер, так сказать, да, который любил с своими друзьями потусить в этом парке, там, выпить. Ну, понятно, с чем у нас еще уже заниматься. И как-то вот он увидел, как любители играют в бадминтон в парке, решил попробовать, ему понравилось, и он стал тоже играть. И достаточно очень, я сказал, на неплохом уровне. То есть, если бы он пошел в спортивную секцию, я думаю, там у него были бы очень большие перспективы. Но и на любительском уровне его никто не обучал абсолютно. Да? То есть, он смотрел, повторял. И сейчас он вполне себе успешно выступает на любительских соревнованиях в Москве, завоевывает призовые места ну, вплоть до категории «Б». Ну и, наверное, заключительный пример, Все, опять же из моего города. У нас есть такой поселок, ну, он даже не в пригороде, да, а, так сказать, отдаленный район, коттеджный поселок. И, соответственно, там есть ну, достаточно много места и на пустующей автостоянке мой отчим с моей мамой, они тоже тренеры по бадминтону, решили сделать один бадминтонный корт, повесили сетку, ну, чтобы вечером, так сказать, постучать. Вот и в тот год, в то лето, очень много детей, увидев, прибежали, попросили попробовать и, конечно же никто им не отказал, они настолько втянулись в эту игру, они позвали своих друзей, позвали своих родителей, поэтому родителям пришлось еще разметить два корта, то есть их всего стало три, по очереди они как-то брали ракетки, потом, ну, понятно, родители купили своим детям ракетки, да, они все лето, каждый вечер практически играли в бадвинтон, и уже к осени, те дети, которые ну, действительно прям заинтересовались этой игрой, они поступили в школу Олимпийского резерва в моем городе. Стали туда ходить на тренировки. И вот одна девочка, которую прям могу отметить, она показывала уже очень хорошие результаты на серьезных соревнованиях областных на первенствах. Но, к сожалению, потом она перешла в волейбол, не знаю по каким причинам, но, тем не менее. Итак, к чему я все это говорю? Вы Обратите внимание на этих примерах, сколько среди нас потенциальных великих спортсменов, которые могут стать и чемпионами России, а может быть и Европы и мира. Но эти дети абсолютно не знают, что такое бадминтон. И ну, может быть, и любой другой вид спорта, да, то есть они могут стать чемпионами где угодно, если у них есть тяга к спорту, да, то есть вот эти вот искра, так сказать, в глазах, но, к сожалению, наша вот дворовая, так сказать, инфраструктура не дает им проявить себя, то есть энергии много, а вот чем себя занять, они не знают, могут там шарахаться где-то, так сказать, да, опять же, пробовать играть через эту конструкцию, на которой ковры отбивают в пенербол ну, что сложного, так сказать, нашим управляющим компаниям, там, купить самую дешевую волейбольную сетку, допустим, да, но при этом более-менее как-то инфраструктура создается для малышей там, песочница да детские какие-то городки с горочками а, ну, а что делать детям которые уже выросли из этих песочниц О них как-то я смотрю наблюдаю, не думают да в каких-то дворах вижу ставят тренажеры да там силовые но они в том числе и для взрослых, да, понятно, там можно как-то позаниматься, мышцы покачать, но это все-таки не игра, да. Детям все равно интересно играть. То есть взрослые дети, неважно, им интересно тратить свою энергию на что-то интересное. Ну, качалка это все-таки больше интересно взрослым, ну, по моему мнению. Ну давайте теперь вот посмотрим, как мы, бадминтонисты, можем поспособствовать развитию э, бадминтона, ну или другого вида спорта среди ну, вот, подрастающего поколения, да? среди тех, кому уже ну, не нужны горочки, песочницы и так далее. Конечно, можно сказать, что этим должны заниматься ну, управляющие компании, да, э, ну, наверное, вы правы, можно написать какое-нибудь коллективное письмо управляющей компании, Давайте вот мы скинемся деньгами и купим, допустим, столы уличные для настольного тенниса и там штук шесть-восемь ракеток да, для настольного тенниса. Тоже хорошая, кстати, идея. Почему нет? Но смотрел я, опять же, вот столы для настольного тенниса на уличные, которые в парках устанавливают. Там ценник, по-моему, за один стол тысяч пятьдесят, если не больше. Да, он крутой, он ровный, массивный такой. Но мне кажется, это очень такая неадекватная цена. Опять же, можно что-то схватить из металла, фанеры, да, как вот раньше у нас сделали. Даже вот у меня в соседнем дворе был такой стол для настольного тенниса, мы с удовольствием играли. Ну, потом все это развалилось и неком было восстанавливать. Будем откровенно. Опять же, вот мы, бадминтонисты, да, мы можем без проблем взять, ну, если у вас бадминтонная семья, то есть, либо, либо какого друга взять, да, бадминтониста, просто спуститься во двор с ракетками, с валанами, начать просто играть, да, там, перекидывать валанчик, показать все свои, там, крутые удары, и я уверен, что большинство, тех, кто ни разу не видел бадминтон, они удивлятся, и захотят попробовать потому что вы сами понимаете у всех дают мнение что бадминтон это вообще не вид спорта а тем более не олимпийский вид спорта это так вот на лужайке а, покидать кто сколько там набьет да тот и выиграл вот. и, соответственно можно приобрести опять же сетку а, продаются отличные уличные сетки а, для дачи там для уже более профессиональных, ну не я бы сказал, не профессиональных, все-таки, а раз уличные. Да, более близкие к профессиональным сеткам уличные. Они даже вот в моем интернет-магазине продаются. Сразу ремарку скажу. Не подумайте, что этот ролик создан для того, чтобы поднять продажи в моем интернет-магазине. Вот. На самом деле их можно купить где угодно, хоть на Алиэкспрессе, хоть где. Это уже дело каждого. Можно не только барминтон да, купить, а, ну не знаю, какой-то там а для настольного тенниса стол сколотить, там взять э, фанеру, взять какие-то столбы, вбить по уровню выровнять, да. А, и у вас появится уже стол для настольного тенниса в вашем дворе. Ну вот такое получилось видео. А, я бы хотел услышать. Ваши идеи, как вообще можно попытаться а, развить бадминтон в нашей стране, а, какими способами, как помочь тем людям, той молодежи, которая а, потенциально может а, стать великими спортсменами. да? А, удовольствием почитаю обо всем этом комментарии. Я думаю, многим тоже будет интересно и... Давайте, и давайте будем пробовать все-таки как-то это реализовывать, если вы согласны с моими выводами. И даже если не согласны, мне тоже будет очень интересно посмотреть ваши доводы в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И до встречи на канале про ProBadminton.